Всем привет, с вами Соня. Прошло уже больше двух месяцев с последнего видео. Это уже традиция пропадать. Ну не суть. В этом видео я начал свое выживание с длительностью в 100 дней. На сборке, которая дословно переводится как Дневная сложность. Смешно. Но ведь реально. Первые несколько дней я не понимал даже что делать. Об этом я вам сегодня и расскажу. Заварщить чай, бутербродики и я начинаю. Заспавнился я в лесу, и мои 5 фпс дают желать лучшего, а еще этот зомби напал сзади, весело. Скрафтив свои первые примитивные инструменты, я выполнил пару квестов и пошел на поиски приключений. первую ночь я вырвал себе землянку и скрафтил первый рабочий стол, который не верстак если что, и начал пытаться скрафтить рукоятку для оружия, что у меня конечно же не получилось, ведь мне надо пройти систему не... из нескольких этапов, вы об этом узнаете чуть позже. Выходить во время ночи было интересно затеей, но критично я умудрился умереть от эндермена в первую же ночь. Сегодня я решил пойти дальше в путь, даже если место крутое, но оно меня что-то не устраивает. По пути я встретил темный лес, где охренел от этих модов на деревья. Забравшись на гору, реша, что там что-нибудь найду, я увидел великую сакуру, которая показала мне место, в котором я и поселился. Ночью я пошел искать глину, и вернувшись домой, я мельком заметил, что возле моей базы какой-то дом. Я подошел до этого дома, и оказалось, что это данж. Там я и испугался этого стража, и сразу же убил его. После чего забрал лампу и пошел домой. Дома я же скрафтил костяные инструменты, и понимая, что мне по зарез нужны нитки, не зная, что их можно скратить куда легче, я пошел искать хлопок. Добывая по пути дерева, убивая животных, я заметил в шахте железо, и решил посмотреть, как его можно будет переплавить. После чего, вылезая из пещеры, я заметил... Такой же блок, что и том же данже возле дома. Решил облутать, взял все что не нужно и ушел. Возвращаясь поздно ночью домой. Так и не на нашедшем хлопка, я начал делать сушилку для травы. Дубль 2. Я снова пошел за хлопком, на этот раз в другом направлении. По пути я встретил могилы и облутал. Не осуждать, я отдал им почесть. Поняв, что солнце уже в зените, я развернулся и побежал домой. Опять ни с чем. И вся ночь прошла в крафтах хранилищ. В этот прекрасный солнечный день, и, видимо, не солнечный, я пошел искать снова хлопок. Зайдя в крафт, я заметил, что нитки крафтятся не только из хлопка, а еще из льна, И мне пришло в голову, что где-то я это видел. Их оба... Лен у меня уже в руках, придя домой я делал мини-ферму льна и пошел выполнять квесты. В этот день я узнал способности игрока и начал с этого и угорать как конь. Ничего сверхъестественного не произошло в этот день. Кратил себе оружие, та и в общем все на этом. Подобывая немного дерева, я на своей базе сделал костер, который сразу же по моей тупости потух. Но зато я сделал второй, который на этот раз до сих пор не потух. И я пошел делать круг для печек. Знал бы я раньше, что ж надо было к этому еще подготовиться. Нафармив нужные ресурсы, я был готов запускать печку. Ну, первым блинкомом. Во второй раз я заставил печку блоками, и на этот раз все удачно. Из-за того, что в первый раз у меня не получилось, мне пришлось идти фармить снова, чем я и занимался весь оставшийся день. Побаловавшись деревянными шипами, я скратил удочку и пошел рыбачить. Тем временем мои храниты с камнем наконец-то переплавились. Я скратил себе примитивную кузицу, желая сделать наконец-то себе каменную кирку, я начал по 10 день фармить ресурсы для печек. И наконец дождался этот камень и с помощью гранитной наковальни добыл каменные кирпичи. И из этих каменных кирпичей я наконец-то красивые каменные инструменты. Ночью я пошел за рудами для квеста и по дороге встречаю кучу всяких монстров. И даже умудрился умереть от эндермена. Не суть. При рассвете я встретил старый добрый данж. Культурно свистнул оттуда во лампу и убежал. Кстати, в скором времени мне дал Хэтшатский лет, но ну а потом он же и умер мучительной смертью. Продолжая бежать, я встретил Чудилу с косой, который после своей смерти дал мне прикольную голову. Добыв нужные руды и вернувшись домой, я ломал камень и наконец-то сделал первый функциональный блок. Который мне заменит наконец-то эти чертовые полевые печки. Кстати, жарит он круто. После пробежки кругами я пошел добывать хравий. Из него падают осколки всех видов камней. Пойдя добыв земли и выровняв мне красивую яму, я стал крафтить приметы для коптильни. Кстати, я ее скрафтил и поставил. Крафты продолжаются. Я сделал кремниевую пилу и каменную лесопилку. Я решил добыть угол, Который постоянно маячил меня перед глазами. Потом я скратил меха. Я пошел добывать песок и глину. Для крафта каменной херни, которые я не могу выговорить. Понимая, что мне не хватает камней, я пошел в шахту. Зайдя же в нее, я встретил орду зомби и заметил булыжник. И тут я охренел. Кое-как сломал я спавнил. Заглянул в сундук и видел истинное сокровище. Огромное количество нормальной еды. После чего я взял часть и побежал домой. Дома я поставил переполовляться камень и выложил все свои вещи. Я стал в ФК ждать следующего дня. Ночью я побежал до тех запасов и забрал один сундук. С этой едой я побежал дальше в поисках большой пещеры. Как удачно, что это тоже направление, что и раньше. Я добежал до той пещеры, где был данж. Но я его заметил только на второй раз. Я спрыгнул в воду. И начал добывать ближайшую стену И меня там встретил житель Прикольно С чего-то я решил скопать с другой стороны И тут мне прилетел лещ от зомби Пробежав через толпу Я развернувшись на 180 градусов Заметил спавнер Подбежал к нему и поставил под себя блок И спокойно сломал спавнер И поубивал оставшийся залотавший немного каменных кирпичей И забрав на этаже ниже наковальню Я решил сходить домой Вернувшись домой, я решил выбрать цель в виде пропитанной древесины и идти к ней. Скратив все самое необходимое для смолы и сделал так, чтобы она готовилась. Ну, если бы я знал, что я все делаю неправильно. На этот раз я попробовал сделать смолу еще раз. Но из-за того, что я заставил все крепче, оно что-то не пошло снова. Но вот на третий раз я все сделал правильно и у меня вышло. Оно начало накапливаться, и я стал чисто ждать, пока оно доделалось. Наконец-то смола полностью сделалась, и я сделал котелок, и поставил на костер. Поставил делаться пропитанную древесину, и во время ожидала, я побежал за вторым сундуком за... с едой. Подобывав немного дерева, поставил дерево на создание смолы. Сделал пропитанные палки, из которых я потом сделал рукоятку, и скрафтил джин. К слову, объясните, как оно работает. С дерева я содрал немного коры и побежал добывать кожу. После чего я пришел домой и начал добывать много коры. Расставил стеллажи вокруг стола и начал ждать. Этот день я скипну, потому что я чисто пытался разобраться, как работает джин. Желаю выполнить одну из ачивок, в котором мне понадобится редстоун. Я побежал в шахту. В шахту с тем данжем. Я зашел в этот данж, добыл эндер-сундуки и книжные полки. Затем я заметил странную структуру комнаты и решил прокопать через нее. Мне повезло, ведь в одной стороне был сундук, а в другой то, что мне и надо было, редстоун. Вернувшись домой, я скратил выбрасыватель, после чего и сам механизм. Поставил и забыл. Я, кстати, наконец-то догадался скратить кровать и скипнуть ночь. Весь день я разбирался с этим блядским джином, И под вечер бомбанувший побежал рубить дерево. Много дерева. Я продолжаю добывать дерево. Вернулся домой, положил все дерево и пошел кратить еще одну херовину. Которую тоже не понимаю, как она работает. Всем привет, с вами Сони. Это конец первой части моего выживания. Значит, что то это был тяжелый, конечно, опыт у меня, но как-то думаю справимся. Мне, в принципе, выживание понравилось, и я буду рад продолжить. Сейчас я записываю этот аудио прямо в... под конец моего монтажа. Как раз только вот этого не хватает. Сейчас час ночи, поэтому я надеюсь на ваш лайк и подписку. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!